Вообще, конечно, маленький член — это приговор. Почему? Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом. Это откровенный пиздец. Ну, правда. Блин, давай покажем, Хотя... что такое маленький. Я просто, может быть, это, может быть, я холодным потом сейчас, узнав себя, истеку в этот момент. представь, что у тебя в 31 год в стоячем состоянии пися там 15 сантиметров. Это маленький? Ну да. Так, подожди, вот 15. Нет линейки ни у кого? Оу ну, oh, ну вот это печаль какая. -то. Печаль. Вот такой. Не, ну это нормальная история. А. <свист> <свист> На, серьезно. Ты не верил. Не верил.